новичок, Сэр. Да что у тебя за имя такое дурацкое, Соуп?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 Сейчас рядовой Аллен быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало. Пустая трада пуль. Вы мазилы и выглядите как придурки. Рядовой Аллен, что я имею в виду? Развернитесь и стреляйте по мишеням. Пока не используйте прицел. Мне сейчас другой нож. Просто стреляйте на пске. Понятно, что я имел в виду. Дождь, пуль повсюду.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 И последнее по счету, но не по значению, осколочная граната. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранаты, чтобы поразить сразу несколько целей.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 Выходу. Время идет. Неплохо, но можно и получше. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Беги за гражданским Вверх по лестнице. Рукопашную. Нажал. Все чисто. Прыгай. Последний сектор. Давай. Вперед. Беги к выходу. Время идет. Очень хорошо. Молодец. Сэр. Иди наверх к своей команде, или пройди полосу еще раз. Ладно, иди и попробуй еще раз. Зачисти первый сектор. Ну, давай! Я убил гражданского. Ладно, Ален, продолжай. Стрелять от Петра, посмотри в прицел! В рукопашную! Нашел! Чисто, прыгай! Последний сектор! Давай вперед! Беги к выходу! Время идет! Превосходно! Ты просто профессионал. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Ладно, иди и попробуй еще раз. очень хорошо молодец иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. ладно иди наверх к остальным Всем хантерам. Внимание! Мы выезжаем Все по местам. Начинаем движение. Идите за крышей, там могут быть противники. Идите что-нибудь? Ничего, тут чисто. Да. Оверлорд, это Хантер 2-1. Походим в тоннель Харви через Элизабет-3. Вас понял, Хантер 21. Идите осторожнее. Спокойно, ребята. Это дикий за. Вас понял. Идите за переутами. Прикрываем. Три пехотинца. Балкон на 12. Возможно, ополченцы. Оружие? Нет. Просто наблюдаю за нами. Зуб даю. Это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Видите? Всем Хантером это сержант Фоуга. Приготовится к бою. И нашли снайперский огонь с нескольких позиций. В верхнем этаже! Жила! Живо, Жива! 2-1, мы не боеспособны. Мы под обстрелом со стороны школы. Просим помощи. Понял, два-три. Махама Алехандро 3, а двое. Ас понял, два, три. бежал в тот кабинет. Ас понял, Спасибо за предупреждение. Адвоин. Следить за противником. Выдвигаемся в точку сбора. Адвоин. Адвоин. Адвоин.